Привет всем! И с вами сегодня помощник. Сегодня я бы хотел бы рассказать о очень интересном классе мистик. Основная характеристика. Интеллект. Вторичная характеристика. Сила духа. Оружие. Одноручный меч. Элемент. Огонь и свет. Броня. Тканевая броня. Преимущества. И уязвимые. Стороны определить сложно. Роль в группе. Саппорт. Дамагер. Маленькая история про мистика. Мистики появились в истории Бадона Морталс немного позже, чем остальные классы. Он способен атаковать своих врагов разными заклинаниями, а также призывать на помощь различных духов. Помимо нанесения урона врагам, мистики способны лечить и снимать дебафы со всех товарищей. Поддерживая таким образом жизненную способность группы в ПВП, основная цель мистика – становиться и налаживать дебафы и блокировка использования умения вражескими целями. Каким же станет этот класс в ваших руках? Решать, конечно же, вам. Рассказ о скиллах мистика. Уровень 1. Пламя дракона, атакующий. Призывает огненного дракона для атаки цели. Помимо обычного урона наносит удар. Стихия огня. Ярость асура. XP Икспы умения. Призывает дух асуры, наносящий урон окружающим целям и понижающий скорость атаки. Уровень 10. акт дракона. Баф. Выпускает из вашего тела дух. Дракона Азура. Увеличается магическая устойчивость и восстановление здоровья. Может быть использована только на себя. Не перенакладывается. Попыхающий круг, атакующий. Призывает огненного дракона, атакова, атакующего. 5 ближних вражеских целей. Помимо обычного урона наносит удар стихии огня уровень 25 восстановление сил пассивный при получении урона у вас есть шанс восстановить определенное количество хп ангельское везение баф призывает ангела восстанавливающий год здоровья 5 ближних дружских целей дополнительно добавляется Эффект постановление здоровья. Замедленного действия. Замороженная ловушка. Атакующий. Призывает леденого дракона. Активируется ловушку. Снижает скорость передвижение первых шести целей врагов. Попавших в нее. Уровень сороковой. Акт Феникса. Баф. Выпускает из вашего тела двух феникса. Увеличивает магическую атаку. Шанс нанесения критического урона вражеским целям. Но увеличивает полученный самим собой урон при атаке. Не перенакладывается. Проклятие ангела. Дебаф. Призывает ангела. Метающего вражескую цель. Увеличение получимого ею урона возмездие атакующий призывает ангела для атаки вражеской цели наносит незначительный урон дополнительно блокируется возможность использовать умение целью на некоторый промежуток времени уровень 55 туманность баф используется на ближних территориях Снижает силу исцеления и устойчивость к элементам и элементарным атакам шести вражских целей на некоторый промежуток времени. Огненная ярость, атакующий атакует цель, помимо обычного урона, стихия огня, а также обездвиживает ее и не дает атаковать. Уровень 70-й. Отпор, атакующий. Призывает ледяного дракона, атакующего по 6 вражеских целей на некотором расстоянии. Накладывается на них эффект лоукружение, Факт тигра, атакующий. Выпускает из вашего тела дух белого тигра. Дает вам неуязвимость и увеличение скорости передвижения. Не перенакладывается. Побаренность, силы. увеличит ваш интеллект, очищение, баф, призывает водяного духа, снижающего отрицательные эффекты, с дружественной цели, смена тьмы, баф, призывает ангела, создающего ауру, увеличивающую исцеляющий эффект для дружественных целей и понижающую устойчивость к критическим атакам у вражеских целей на 60 секунд. Метеоритный дождь, атакующий, призывает демона Дурга, вызывающего метеоритный дождь, на площади, наносящийся, помимо обычного урона, стихии огня, 5 вражеских целями до трех раз. Сотый уровень. Броня духа пассивный. Уменьшает на 15 получаемый урон. Акт черепахи, баф, выпускает из вашего тела дух черной черепахи. Создаемый ею водой щит может защитить от последующих пяти атак. В то же время уменьшается получаемый урон. Вами на 30 секунд не перенакладывается. 115 уровень. Уничтожение. Атакующий. Призывает демона Яма на определенный период времени, снижающего все усиленные эффекты с вражеской цели, а также уменьшающего его устойчивость физической и магической атаке. На 30%. Всем спасибо. С вами был помощник. И всем пока.